Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Астролагерь! Добро пожаловать в нашу колонию! Продолжаем нашу подборку интересных фактов и деталей об основных персонажей гетической серии. И в этот раз просветленный Болотного Братства Юбериан. И сначала пару слов о характере Гуру. В колонии его считают мудрым, спокойным и основательным человеком. Поэтому он является одним из самых уважаемых людей за барьером. Юбериан – духовный лидер Болотного Братства. Однако таковым стал не сразу – в колонию он попал в качестве обычного заключенного и, по его же словам, некоторое время работал рудокопом в старом лагере. Но в один прекрасный день все изменилось, и ему пришло видение спящего, из которого он узнал свое предназначение. Видение спящий предстало ему добрым богом и пообещал уничтожить барьер и освободить всех от плена и гнета рудных баронов. Кроме того, спящий также поведал силе болотной травы и возможности разбудить его. Он все время направлял своего избранника и давал знания для обучения первых гуру-братства, к которым относилась магия спящего. Поэтому в колонии появилось много могущественных магов-гуру. Поскольку спящий обещал уничтожить барьер, многие рудокопы присоединились к Юбериану и основали лагерь на болоте. Одним из таких последователей, не очень-то верящих в спящего, но желающих убраться из колонии, был друг безымянного Лестер. В сущности, многие присоединились к Юбериану только ради отборной ширя и барятины, ну и возможности когда-то убраться из колонии. Я пришел за своей дневной порцией болотника. Сегодня ты уже получил свою порцию? Но почему же спящий выбрал именно Юбериана? Очевидно, его главные союзники орки ни за что бы не разбудили спящего, особенно после всего того, что он строит с шаманами. Орки сами его сыпили и запили в храме, поэтому он был вынужден искать новых союзников, которых и начал собирать будущий мастер, просветленный Юбериан. И первый интересный факт касается оружия мастера – Обычно гуру используют магию спящего, пирокинез, кулак ветра и сон. Однако у Юбериана имеется свой уникальный посох, который не отображается у него за спиной и который он не использует. Называется он посох света, которого нет в игре, но который можно призвать с помощью кодов. Описывается он как посох, принадлежащий жильцу Юбериану. Наносит 65 единиц урона и требует 45 силы для ношения. Цена – 350 кусков руды. В альфа-версии Готики посох все-таки был у просветленного, но в релизной версии, как я уже говорил, его вырезали. И если с этим посохом прийти к Юберину, то это ему сильно не понравится, и он попробует забрать его обратно. Я, я хочу получить назад свое оружие! Я предупредил тебя! тронешься до моих вещей, и будет худо! Еще одна интересная деталь касается его жилища и девушек-наложниц Наташи и Чани. Очевидно, они предназначались для Гамеза, но оказались у гуру, который за рабыней, кстати, не считал. Он ценил их и любил, потому что в отличие от женщин Гамеза, у них было свободное время и даже свои личные комнаты. С первого видения Юберин пытался разбудить спящего, а его видения были самыми ясными среди остальных гуру. В итоге он узнает, какие ингредиенты нужны для великого ритуала и отправляет безымянного на поиски нужных вещей. Когда все ингредиенты собраны, Если вечером все думаешь... сектанты собираются на площади, где должно произойти Великое Если Пробуждение. Думаешь... Юбериан в сопровождении Коргалома и Корангара выступает перед ритуалом, во время которого в видении появляется орк и молния, ударяющая в храм. Земля начинает дрожать, и сам Юбериан падает на землю и теряет сознание. Интересная деталь заключается в том, что в конце катсцены можно заметить, что просветленного уводит в храм. Однако Не в самой игре он падает на месте, где стоял, и продолжает лежать там некоторое время. Кроме того, любопытные готаманы нашли альтернативную историю происходящей церемонии, где Юберин не падает на землю, а послушники начинают спрашивать о том, что он видел. Но Юберин был настолько напуган, что не сказав ни слова, просто удаляется в храм. Затем начинается землетрясение, и проходит волна, сводящая с ума всех послушников. Кроме того, в закомментированных документах имеется дневник Юберина, где он описывает свое видение. В этом видении, помимо орков, он видел туманную башню посреди озера, эта самая туманная башня как-то связана с символом, который видел Юбериан, но подробностей об этом нет. После неудачного призыва спящего Корангар отправляет безымянного на болото для сбора самых сильных целебных трав. К сожалению, Юберина спасти не удалось. Однако в ранних сюжетах игры предполагаешь, что гуру все-таки выживает. И для этого есть даже целебное зелье, предназначенное для Юберина, но отдать ему его нельзя. Кроме того, разработчика Майка Хоги тоже спрашивали об этом зелье, и он подтвердил тот факт, что гуру изначально не планировали убивать. Но вспомнить о том, что именно зелье спасало проследленного, он не смог. В альфа-версии игры для Юберина также нужно было принести не целебные травы, а специально лечебные зелья. Еще одна интересная деталь касается бессмертия персонажа. Всю игру как важный персонаж Юберин имеет флаг бессмертия. Однако после неудачного призыва такой флаг снимают. И его можно убить и даже получить за это 300 опыта. Совпадение ли это с тем, что он отрекается от демона из мира Беля, рассказать сложно. Но сам факт. После того, как Юберин теряет сознание, он перестает быть бессмертным. И, кстати, если его не трогать, он так и будет лежать в своей комнате. И его можно даже попытаться пробудить, что ему сильно не понравится. Что это было? В прошлом ролике про интересные факты и детали я уже рассказывал об этом диалоге, но не упомянуть о нем я не могу. Во время первой встречи Гуру утверждает, что лицо Безымянного ему кажется знакомым. Приветствую, господин Юберион. О, я тебя знаю. Это невозможно. Мы никогда не встречались прежде. Но мне казалось. Хорошо. Что тебе нужно? Само собой, раньше они нигде не встречались. Поэтому, скорее всего, образ героя ему приходил в одном из видений, который насылал их и демон спящий. Вероятно, спящий знал, как выглядит человек, который придет его сгонять и пытался предупредить Юбериана. Но, к сожалению, эта фраза не получила развития. Очень жаль. Следующая интересная деталь касается последних слов Юбериана. После того, как Безымян возвращается с кладбища орков, Корангар отправляет его на болото собирать лекарственные травы. Однако в отсутствие героя Юбериан сообщает Корангару, что спящий не добрый бог, а демон, и после этого умирает. При этом игроки нашли закомментированный код звукового файла, в котором последние слова гуру адресованы именно Безымянному. Однако сам звуковой файл отсутствует, поэтому можно сделать вывод о том, что переиграли этот сюжет перед самым выходом игры. Кроме того, по информации с готических сайтов в ранних версиях игры этот сюжет сохранился. И после того, как безымянные приносят лечебные травы Корангару, Юберина на не просыпается и говорит о том, что спящий – это злой демон, которого нельзя пробуждать, а водные магии – их единственная надежда разрушить барьер. И только после этого умирает. Финальная же версия эта сцены происходит за кадром, а слова Юберины передает Корангар. Юберион мертв. Наш духовный наставник покинул нас. Даже с твоей помощью нам не удалось спасти его. Что же теперь, Корангар? Незадолго до конца он возложил все свои надежды на план спасения, разработанный магами воды. В одном из документов по раннему сюжету игры, когда она еще называлась «Орфей», также можно найти одну интересную характеристику Юбериона. Он немного сумасшедший и очень идейный, не от мира сего. Скорее всего, умер бы от голода по ошибке, если бы у него не было слуг. Все это объясняет его поведение после великой церемонии. Его бог оказывается демоном, и все, что он проповедовал в лагере, было ошибкой. И последний в этом видео видеофакт касается раннего сюжета, где Юбериана пытались убить. В альфа-версии готики Коргалом сам хотел стать главой болотного братства. Поэтому заключил с рудными баронами договор об убийстве просветленного. Они устраивают покушение, у них даже все получилось, поэтому в альфа-версии готики Коргалом становится главой сектантов и поставщиком болотников во всей колонии. И тут возникает вопрос, кто же тогда сходит с ума и после ритуала пробуждения бежит в храм спящему? И таким фанатиком был Корангар, именно он собирает отряд и отправляется в храм, и именно его мы встречаем перед спящим. Но, конечно же, все это относится к крайним сюжетам игры. В этом видео с интересными фактами и деталями все. Но не все по серии Готика. Поэтому, если вам нравится эта игра, подписывайтесь на канал. Спасибо за вашу поддержку и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.